Всем, ну, здравствуйте. Апрель месяц. То ли шестое, то ли седьмое число, не знаю, суббота, в общем. Приехали мы с Вороном. Поехали мы, вернее, с Вороном. В лес покататься. Да, Ворон? И я остановился проверить сок березовый с южной стороны. вот Все начало таять. Грязище везде. Ворон по самому живот мораться. Утащил у меня колесо далеко от места, где ходит репей. Хвост закатал. Гриву я маленько почистил. Где седло тоже оттуда почистил. Сейчас еще попробую сок. И маленько хвостиком почищу. Дома некогда было. Там у меня злые пчелы. Как бы не закусали его. Побоялся я. Не стал в огороде это делать. Разозлил их и поехал. Вот так вот, что будет интересное. Буду включаться. Поедем мы еще посмотрим на дальний край зоны лосей. Увидеть не увижу, не знаю. Но посмотрим, сместился он оттуда куда или нет. Вот так вот. Да? В общем сок-то бежит. Вот тут все в муравьях муравьи все лазит его вот сейчас внимание обратил березка мокрая веточки сломаны объедены в общем мокрая и муравьи ее пьют и вот он у меня капает в общем надо заготовкой сока заниматься не особо, конечно, бежит, но пойдет. Таким даже темпом за ночь до 5 литров однозначно она бежит. Вкуснятина. Ну, их, наверное, этих лосей. Чего я их не видел. Буду сидеть, лучше сок пить. Травинку сделаю подлиннее. Лягу на спину, на солнышко. Пусть она мне в рот капает. Вкуснятина. В общем, кто сидит дома, идите завтра в лес. Я тоже завтра в лесу буду. Ну ладно. Ехать надо, в общем. Сок соком. Мясо я тоже люблю. Знаю, как видно. Ворон стой. Он енот. А, в кусты мы загнали. Трррр стой. Куда-то притоился опять. Эх, залез я в кусты, чего не сделаешь ради видеосъемки. Осталось вот найти, где он засранец идет. Куда-то упер, далеко уже, наверное. Эх, тут еще не пролезть и толком. Ладно, если найду, включусь. Ага, нашел. Вот он спрятался. Засранит. Не хочет сниматься на видеокамеру. Думает, я его не найду. Вот он. Должен же прикинуться дохвым, как про них говорят. Вот он такой. Раз как бы умер. О, вонючий тоже, как этот ну, худенький. Все, добыл, да, енот? Вот вот, такой вот зверь у нас есть, тоже выспался, где-то вот здесь, наверное, в пеньке. Последние дни обитает, вон сильно много шерсти и грязно тут. Так, ворон у меня ушел, не ушел, нет, стоит, ждет. Молодец. Ладно, едем дальше. Снега еще много. Сейчас вот впереди там два или три козлика побежало. До этого в поле. Я краем леса ехал. В поле стояли три штуки. Видят, вернее, слышат далеко очень. Сразу встают, настораживаются в мою сторону метров двести, наверное. Самое ближайшее подпускают. Так вот как бы просто ходом идем. Вот, Что-то не знаю, там впереди чага, не чага на дереве. Сейчас подъедем, посмотрим. Вот так вот, в общем, снега. Ну, сейчас за неделю-то точно везде сойдет. Там около даже 15 градусов на два дня есть. бывает. нет, есть. -р -р -р вот он гриб бессмертие или как его там называют. Сейчас оторвем в общем еду пока на дальний край труд стой -тр -тр -тр. что еще будет включусь. в общем лось километра три наверное, прогнали мы за ним, да Ворон? я напрямую, он дугой бегает. я думал он вообще тоже прямо побежит, а в такое мне неудобно Ворон-то бежит. А я либо об дерево цепляюсь, либо об кусты, об ветки. есть шанс запнуться там буревом и пасть на сучок. Как бы это того не стоит. А ось, как я понял, в общем пасться. Время 14.11. Сначала на след наткнулся. Мне показалось, что он нифига не свежий. А выглядело точно так же. Примерно. И это. И поехали мы дальше с Вороном. Проехать. И потом уже увидел, он побежал. Как бы можно было поснимать. Он метров 300, наверное, был. Бежал. А камера, как обычно, спрятана под курткой, чтобы не брякала. Сумочка при езде. Пока доставал, думал, он на поле побежал. Поехал на поле, его нету, на поляну выскочил, а он там бежит, оказывается. Ну, вот так, не знаю, видно, не видно, дома погляжу. В общем, лось. До дальнего края, куда мы едем, километра два осталось, куда я хотел посмотреть. Сам взмок. Не знаю, он косуля видно не видно, но солнце слепит. Видно. ага. Далеко, далеко. Снег, снега мало будет. Мы поближе, да, ворон сможем подъехать. Ну в общем вот так вот. Еще двух гухарей видим. Они тоже слетали далеко. Уже слетали. Сидящих не засек. Вот На так. вот у меня ворона маленько распушился после того, как мы за осиком поскакали. Вот такая вот у меня сосеночка. Свеже надрано. Прям, смолой пахнет. О, докуда, короче? метр два с половиной, это видимо она просто выросла, но ну, вот я метр восемьдесят три, на метр восемьдесят на метр семьдесят точно задирает, значит сюда ходит лось, верно? верно, кто видео все смотрит, прошлый год я Зимой ездил. Выбирал место под солонец. Ну, По-моему, так и называлось. -то там то ли выбор нового места под солонец, то ли что. Ну, в общем, тут вот нахожено. Пытается. Листики какие-то есть. Это нализано. Если вот, например, тут она вся потемнела, то это свежая. Значит, зверь сюда ходит. Не знаю, как на солнце это все видно. Вот вокруг него, как было насыпано. Земля до корней. Вот этих корней не видно, по-моему, было. Надо самому видео посмотреть, память освежить. Вот так вот, общем, надо сюда тоже завести, обновить, сейчас барсука еще видел, он не такой короче медлительный как енот, как чаще бежать, сначала в кусту остановился, потом тормознул, никуда не бежит, все головой крутит во все стороны. Камеру-то я достать достал, хотел на коне быстро к нему подъехать. И он там, блин, вообще шустро как куда бежать. Я даже не стал его догонять, он сразу в лес. Там лес такой тоже плохо ехать. В общем, буршука еще видел. Лесу еще видел. Глухаря. Глухарку еще одну видел. Вот так вот тут. Ладно, заканчиваю снимать, то только говорю-говорю-говорю. Видео уже длинное, наверное, получится, одних разговоров. Вот, в общем, это лось, рогатый, я на коне сижу. Вот такая высота, это еще он выше головы ворона. Здоровый лось. Вот сюда бы фотоловушку, да, Ворон? Он тут чего только не вытворяет.